Ваня, сейчас расскажи, что ты будешь давать, какую инструкцию. Значит, инструкция по программированию себя. Подсознание свое. что за инструкция? Инструкция, связанная с программами, то есть мы к чему-то стремимся постоянно, стать, например, либо делать какие-то действия такие разные, либо стать там богаче, либо просто вылечиться от чего-то, от какого-то заболевания. В конце концов, все упирается в программу. Значит, метод, о котором я сейчас расскажу, он... Ко мне он пришел... То есть есть такие люди, их называют алкоголики, наркоманы, курильщики. В Советском Союзе был такой Геннадий Андреевич Шичко, который всю жизнь посвятил реабилитации людей от алкогольной зависимости. И он сделал открытие, ряд открытий. Первое открытие, которое он сделал, что помимо физической зависимости, психической зависимости, существует зависимость информационная. Это программная зависимость, это алкогольная запрограммированность, наркоманская запрограммированность. И таких запрограммированностей много. И это основа всего. Там... И, которые... И также он сделал еще открытие, как с этим бороться. Открытие следующее, что сначала. эффективно влияет на... На подсознание человека слово. Слово сказанное, слово услышанное и слово прочитанное. Это Павлов, еще академик выявил. А Шичко открыл, что слово записанное перед сном сто раз эффективнее, сильнее воздействует на подсознание, чем слово сказанное, прочитанное или услышанное. Вот, В связи с этим еще с разных источников, то есть у меня собралась техника, технология, как программировать себя. Значит, что мы берем? Мы берем, ну вот я, например, начал прорабатывать финансы. Я себе записал аффирмации. Аффирмации ⁇ это утверждение. Ну вот, например, я открываю свою жизнь для праздника. Или я знаю, что деньги есть источник добра. Выявил, что есть такие программы, связанные с деньгами, что... Где-то там есть такая программа, что типа деньги это зло. Это у многих людей такая ситуация, что мы с детства или откуда, что там богатые какие-то плохие люди, там, что деньги какая то зло, там грязь и так далее. И именно вот эти программы, они держат, я такого Поэтому их нужно разрушить. А разрушить, как это внедрить в программы новые. Сознание, оно на какую-то определенную вещь оно может его воспринимать. Это либо плохо или хорошо. Вот, например, деньги это плохо. Если есть такая в подсознании программа, значит, ее можно разрушить, в другую. Записал, сказал, что деньги – это хорошо, что деньги – это источник радости, что деньги – это источник добра вот и так далее. Как эти программы себе внедрить? В общем, у меня получилось 36 таких подпунктов вот типа как «Я знаю, что деньги есть источник добра». Я их записал и дальше. Дальше я их наговорил на диктофон. И чтобы это сделал для того, чтобы писать диктант. То есть я своим голосом сам себе буду диктовать. Вот как школьники пишут диктант. Диктуют три раза. Три раза повторяет предложение. Сначала читает его просто так. Я, ну первый раз, я знаю, что деньги есть источник добра. Ученики слушают, просто послушали. То есть когда я слушаю, почему слово записанное сто раз эффективнее действует? Потому что я его вижу, я его слышу, я его читаю, и внутренним голосом я еще сам себя слышу. А тут еще и мой голос в наушнике мне еще раз говорит. То есть много каналов задействовано, связь. Поэтому оно очень плотно отпечатывается. Причем слово записанное именно перед сном. Его писать нужно. Есть такое просонное состояние. Это нужно дойти до такого состояния. Когда вот, ну, что называется, сидишь и уже носом вот так вот клюешь, когда сильно хочется спать и уже вот прямо засыпаешь, вот так вот отключаешься, нужно до такого состояния дойти. То есть сидишь вечером и просто ждешь, пока такое состояние не столько сильно, вот прямо рубит, вот до такого состояния. И все, и в записи, значит, вот это вот, включая запись, одевая наушники, там у меня записано, первый раз. Читается просто предложение, я знаю, что деньги есть источник добра, я его прослушал. Второй раз идет уже диктовка, я знаю, пауза, я пишу, что деньги, я пишу, есть источник добра. И здесь паузы должны быть выдержаны, это прямо такая медитативная, то есть, тебя рубит спать, ты вот прямо вот в таком вот полудреме, и вот прямо размеренно, медленно так сам себе диктуешь, и вот Видишь, как эти пупы выводишь, тут же их проговариваешь, тут же еще прямо эта медитация такая. Сам себя все это делается в настоящем моменте, здесь и сейчас. То есть вот в таком режиме, побужденном. Вот. И третий раз. Третий раз повторяется это же предложение, так же, как и первый опять. Я знаю, что деньги есть источник добра. На этот момент я уже написал, и третий раз я вот слышу, и я прямо глазами пробегаюсь по этой строчке повторяю. Все. Это одна строка. Записал и поехали к следующей. Выявлено, что за 40 дней формируется новая привычка, новый как условный рефлекс. Есть, а Программу вот вечером загрузил, и тут же самое главное, вот написал и сразу идти спать. Это прям принципиальный момент. Ничего не смотреть, ничего не думать, ничего. Вот, вот написал и тут же пошел и уснул. Никаких там... там Ничего вот прямо. Вот. Написал и тут же вырубился спать. И вот именно когда спишь, в этот момент в подсознании начинает происходить трансформация. То есть важно, чтобы в этот промежуток ничего не залетело, никакая другая информация. Написал, пошел спать. И все, пока спишь, у тебя в подсознании там перепрошивка происходит. И вот за 40 дней, может раньше, мол, за 40 дней условный рефлекс формируется бросать курить настолько легко я потом выявил, что на самом деле физическая зависимость и психическая это очень легко. Это ее победить три дня. Вот достаточно три дня хочется, реально хочется курить. Три дня побороть, причем курить как хочется. Вот зашла, это просто мысль. Это появляется мысль, хочется курить. Потом с этой мыслью начинается диалог. И потом наступает стадия согласия и действия. И вот на этапе возникновения мысли, главное плане перевести на что-нибудь Достаточно просто либо сильно ущепнуть, либо просто вздохнуть, задержать, либо просто это внимание принести. И все, и тушь и это уходит. Вот меня вот так поделать, иначе уже будет речь, через две недели уже как будто дня да, вообще нету никакой. Но если если побеждена вот эта вот информационная зависимость. Соответственно, тоже, точно так же можно поступать со всем другим вот. Потому что курить и пить там до или ничего куда-нибудь, это достаточно просто, а вот есть, перестать есть то, что привык есть, да, вот как мы говорим там, перейти на более чистое питание, если всю жизнь есть, ел мясо, вот так вот быстро взять, это очень тяжело сделать, или там на сыроедение, да, вот, стремимся перейти, но постоянно срывы какие-то. И даже кто переходил, вот там сыроедили люди по году, по полтора, а потом все равно срывы начинаются. Я вот с некоторыми общался, да, и у них вырываются такие слова, что это мучение, да, да. что они разочаровываются. А зачем он мучиться? То есть человек просто при том, при том, при всем, что плюсы очевидны, там и энергии больше, и здоровья больше, и кожа чище, но все равно идет мучение, потому что сидит вот эта программа, которая хочет вкусно поесть, хочет вот всего. Короче, нечего тут дальше уже особо наговаривать. В общем, смысл понятен. Нужно победить программы. Вот эти программы победить. И процесс получится совершенно другой. Будет уже не мучение, а там уже само подсознание будет стремиться ну, То есть, записать себе в подсознание программу, что, допустим, вареная еда меня от нее вообще тошнит и воротит. Я ее просто ну, не могу есть. Просто мне, блин, тошнит прямо, работного или рефлекса. Ну, естественно, ты ее есть не будешь, это в подсознании. И вы рядом же с ней написать, что свежая, сырая пища это самое вкусное, это я испытываю высшее блаженство, высшее наслаждение, когда ем. Или, допустим, такую программу, что я испытываю экстатическое, там, оргазмическое удовольствие от голода. Представьте себе такое. Вот так вот натренировать, натренировать свое подсознание. Вот. Все очень.